торговый робот арбитражер про рад вам представить торговый робот который предназначен для автоматизации статистического арбитража почему именно статистический арбитраж и вообще в чем плюс арбитражных стратегий но ну, самое интересное и самое важное что это совершенно отдельные э, направления трейдинга и поэтому здесь нет никакой зависимости от других алгоритмов, которые вы часто используете. То есть какие-то направленные торговли. Здесь нет зависимости от движения цен на торгуемые инструменты. И поэтому здесь ниже риск, чем при торговле фьючерсами или акциями, как правило. Здесь намного меньше конкуренции, так как вручную большинство таких статистических стратегий построить невозможно. Поэтому здесь участвуют только крупные участники и те, кто могут позволить себе и использовать какую-то некую автоматизацию. И, конечно же, это дополнительная диверсификация ваших других алгоритмов, которые вы можете параллельно также использовать, используя направленную торговлю, ну, плюс используя опционы, все что угодно. И здесь, конечно, огромная фантазия для составления различных арбитражных пар, между которыми вы можете попробовать найти и заработать на арбитражных стратегиях на статистическом арбитраже. Чтобы полностью понять вообще, что вы делаете, зачем вы делаете, как вы строите арбитражные стратегии, я рекомендую вам дополнительно, кто не в курсе, использовать, посмотреть видеокурс по арбитражным стратегиям, то есть заказать комплект полностью. Здесь вы будете тогда уже понимать полностью, что такое арбитраж, вообще роль его в трейдинге, потому что арбитражеры, ну самые важные, наверное, трейдеры, самые важные люди, которые осуществляют, которые поддерживают вообще вообще все трейдинг всю биржу. Без них, в принципе, наличие стакана, котировок, ну, мне кажется, практически было бы невозможно. То есть это очень важные люди, и вы можете, соответственно, используя торговых роботов, используя статистический арбитраж, работая с ним, прикоснуться вот к этому направлению, которое в большей степени предназначено для профессионалов рынка. Курс не включает никакую математику, то есть здесь без проблем любой новичок может понять, что такое арбитраж, зачем он нужен и как его использовать. Вы научитесь графически и визуально подбирать торговые пары на основе готового индикатора и использовать роботов для реализации арбитражных стратегий. Плюс есть несколько готовых идей, которые вы можете уже использовать для того, чтобы попытаться и заработать ваш первый профит на арбитражных стратегиях. Стандартный торговый робот Арбитражер Pro состоит из конфигуратора для настройки параметров, где вы будете свои данные, задаете базис, по которому идет торговля. И, соответственно, есть окно робота, которое кратко выводит информацию по торговле и информирует вас, что происходит. То есть все, робот после настройки полностью может работать в автоматическом режиме. И как пример, вот хочу привести вам пример торговли по базису RTS и рубль доллар Два актива, которые имеют обратную корреляцию, и вы видите, можете это усмотреть на графике. Один инструмент растет, второй падает. Ну, я думаю, кто давно на рынке, уже эту закономерность знает и часто пытался ее вручную использовать. А вот при помощи торгового робота это сделать гораздо проще. Используя индикатор, вы строите базис, вот который вы видите красной линией внизу. И видите, что вот это вот расхождение, на самом деле они не полностью асинхронно двигаются, а иногда один инструмент обгоняет другой или наоборот. И вот это может позволить вам зарабатывать и зарабатывать достаточно неплохие профиты, которые могут быть иногда сравнимы вообще с направленной торговлей. Но при этом риск ниже, потому что вот эти два инструмента, они ну, не могут совершенно двигаться независимо. Потому что фьючерс на индекс RTS он долларовый. Он рассчитывается в долларах, поэтому, соответственно, зависит от рубль доллара от этих котировок. И вот поэтому получается такой базис, то есть такое расхождение, линии расхождения красные, которые постоянно меняется и колеблется относительно некоторого центрального значения, что, собственно, и позволяет использовать статистический арбитраж и позволяет на этом зарабатывать профит. Вот эти настройки вы видите уже в квике, где запущен торговый робот. Есть окно настроек, где вы можете выбрать один- два инструмента для поиска между ними статистического арбитража, можно добавлять количество инструментов. То есть можно использовать один инструмент против корзины неких инструментов. То есть настройки могут быть разные. Количество инструментов по сути, между которыми вы будете одновременно использовать арбитражные стратегии, оно не ограничено. И После настройки в терминале Quick все это будет полностью в автоматическом режиме работать. Подойдет любой брокер, который предоставляет терминал Quick, и подойдет терминал Quick любой версии, ну, соответственно, только начиная с актуальных, начиная на текущий момент с версии 8.5. То есть более древние версии использовать не нужно. Рекомендуется работать, конечно, на более современных, на девятых, 9 десятых версиях терминала Quick. Кратко по техническим характеристикам робота. Робот написан на в терминал Quick языке программирования Lua. Он позволяет строить надежные и стабильные системы. Имеется готовый индикатор для построения базиса, то есть расхождение между инструментами, между которыми вы будете исследовать статистический арбитраж. И все включается техническая поддержка специалистов любого брокера, любой версии терминала, для любой актуальной версии терминала Quick мы вам поможем настроить и все запустить. Спасибо вам за внимание, поставьте лайк, если вам понравилась информация по данному торговому роботу. И более подробно вы можете посмотреть все на нашем сайте, информацию о данном торговом роботе. Спасибо за внимание.